Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Сейчас мы находимся на одном из водоемчиков. Закинули два поплавка. Посмотрим, что будет. И попробуем испытать нашу мандулу. Тоже покидать, посмотреть будет, не будет толк рыбаков практически нету поэтому будем пробовать спрашивать мелкого ловится не ловится так водоем вроде неплохой. размеры маленькие. Особо так по периметру не сказать, что тут какие-то есть перепады, чтобы конкретно куда-то куда, куда отправиться половить. Хотя вот напротив нас мы видим там что-то типа хвост, хвоста. Там коряги. Может там будет интересующая нас рыбка но мы тут попробуем потому что там уже рыбаки сидят будем пробовать тут здесь сколько минут 15 наверное мы пока еще не видел чтобы рыбачок который в корягах сидит что-то доставал Закинули мы на червя одну удочку, одну удочку на опарыша. Кстати, на опарыша что-то поклевывает. Естественно, мы надеемся, что эта рыбалочка будет у нас как открытие сезона. Ну, я имею в виду удачное открытие сезона. Что-нибудь да поймаем. Так как до этого у нас были рыбалочки по нулям мелкого окуня ловили и все и то не удалось записать потому что не было возможности Сейчас вот где-то до середины водоема закинул, если тут какая-то бровка и есть, то я думаю, это русловая посередине. Неделю назад здесь был, здесь был икромет. Поэтому вообще ничего не ловилось. Так вот мы уже просиделись часов где-то часа два-два с половиной. И у нас только на опарыше сейчас клюют самую маленькую глубину сделали. Сегодня у нас 6 мая. Такая вот красноперочка поймалась. Кстати, после того, как самую маленькую глубину сделали, начала постоянно клевать. Только вот откуда это у нее кровь. Только вот реализации очень мало. Шесть сходов и вот одна красноперочка есть. Работаем методом подсечки. <coughs> Топит, вводит. Но это еще и не все. Помимо красноперки тут еще набралось очень много маленькой рыбки. Которая, ну, очень любит опарыша, походу. Трепет опарыша. И непонятно, когда красноперка клюет, а это мелочевка. Потому что клюют они примерно одинаково. Сейчас попробуем подсечь какую-нибудь рыбку. Маленькую мы явно не подсечем. Маленькая она это. снизу наживку кусает. Жало-то у нас сверху. Малькапа наплыло много. И вот как всегда. Клюет-клюет, камеру включаешь. Прям как отрезало, перестает. отходил буквально попить, что, одно, что один поплавок потонул, что другой поплавок потонул. Пока перебежал, вот холостая опарыш уже весь высосанный. Наверное, мы доцепим опарыша. Так, мне кажется что на другой удочке уже сидит рыбка но пока это не уверенно поэтому мы чуть-чуть подождем тюрюшки большиваты для парыша но как бы мелочевку я тоже не собираюсь ловить смысла нету я понимаю рыбакам которые вышли в огород и спокойно ловят отдохнули пивка попили в люлю а когда ты едешь тогда ты уже задумываешься чтобы что-то получилось хорошо а что так так Наш богатейший улов Эх, Такая вот красноперочка Даже взвешивать не придется И вот что мы с ней сделаем Это естественно Отпустим Что и требуется делать Всегда Когда рыбка Либо еще совсем маленькая для своего вида либо большая почему маленькую отпускать потому что она еще не пожила кулинарных ценностей она не будет нести а почему большую отпускать потому что большая в отличие от маленькой икру метает если вы хотите чтобы рыбалка у вас продолжалась не выцеживайте водоемы рыбку периодически отпускайте все всем спасибо с вами был канал рыбохвост вот такая вот у нас неайсовская рыбалочка получилась хотя большая рыбка вон по поверху начинает ходить но уже нету смысла оставаться все спасибо до свидания